Вот Многие задают такие вопросы вот, из серии того, что, в принципе, тебе это нахуй надоест, там тебе что-то строчишь треки. Я лишь на это скажу такую тему, то что я вот когда-то, 14 лет я работал на стройке, и я получил свою зарплату. И, и мужики мне спросили, говорят, а что ты, купил-то вообще с этой зарплаты? Я им говорю, я купил бас-гитару. Те же, говорит, уже надоест эта тема. Потом ты еще будешь думать, как ее продать и так далее. Ну что, я хочу сказать, мне вот уже 40 лет, да, и до сих пор видно, я продаю бас-гитару.